Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашим авторским песням и стихам нашего канала. Я хочу от всей души, от всех наших мужчин поздравить. Наших дорогих, любимых, желанных женщин С наступающим праздником! 8 марта! И для вас сюрприз! Это, конечно, песня! Итак, поехали! Мне вам подарить, дорогие, на 8 марта Милые наши, а также родные, на праздник вам, женщины, завтра От всех мужиков я вас поздравляю, дорогих наших милых женщин Здоровья и счастья всем вам желаю, В подарок пою свою песню а восьмое марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам так дорог, женщин всех избранных. А восьмое марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам так дорог, женщин всех избранных. Праздник весенний, ваш долгожданный, для вас всегда он желанный. Он ваш любимый, самый-самый, попросту ваш постоянный. Милые женщины, девушки, дамы, вас праздник от счастья утешит. Песню вам спел и всех вас поздравил сам Алексей, доктор Леший. А 8 марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам да кто, хотите всех избраний. А 8 марта скоро, скоро женский праздник. Этот праздник вам да кто, хотите всех избраний.